Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Очередной выпуск. Меня зовут Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универтвэй». Как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшие семь дней ждут тебя прямо сейчас. Поехали, мы начинаем! Начинаем сегодня с бильярда. 4 декабря в картинг-центре «Форсаж» состоялась спартакиада вузов Республики Татарстан по данному виду спорта. Кто обладает лучшей меткостью, а также золотыми медалями, расскажет Софья Чугунова. 5 декабря в картинг-центре Форсаж состоялся заключительный игровой день соревнований по бильярду среди студентов в зачет спартакиады высших учебных заведений Республики Татарстан. Турнир проходил в большой и малой группах среди девушек и юношей из 9 вузов в двух видах бильярда Пул и Русская пирамида. Команда Казанского федерального университета достойно провела турнир в трех категориях, заняв второе место. Не вошли в тройку лидеров нашей юноши в классе Русская пирамида, уступив к КАИ с минимальным разрывом по очкам 21-20. Но не стоит расстраиваться. юноши группа была самой сильной на турнире, а ее финал самым ярким. За титул чемпиона боролись не сильнейшие игроки турнира. Прошлогодние чемпионы мастер спорта Максим Кочкин из Павловской государственной академии спорта и туризма и мастер спорта международного класса Сергей Горысловец из Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В каждой партии студент архитектурного был точнее своего оппонента. Максим Кочкин выиграл лишь одну партию. Интересно, что в финале прошлого года оба спортсмена также играли друг против друга, но в этот раз Кочкину не удалось защитить титул чемпиона, одержав победу по партиям 3-1, занял первое место. В женской группе по русскому бильярду фаворитом считалась Елена Криницына из ГГАСу, которая является многократной победительницей данного турнира. И играю уже пятый год и выигрываю уже, получается, сейчас я в финале нахожусь. Четыре года подряд я выигрывала свои личные соревнования. Как вы для меня проходите? Достаточно легко, я бы сказала, потому что здесь конкуренция для меня не очень сильная. Я думаю, что мне удастся выиграть снова. В финале она встретилась со спортсменкой из КФУ Софьей Гетманской. Одержав три победы, Кагасу взял еще один кубок и занял первое место в турнирной таблице. Софья Чугунова, Анастасия Павлова. Неделю спорта. Теперь о волейболе. Четверг, 6 декабря. Женская сборная Казанского федерального университета принимала на своем паркете сборную КХТИ в рамках очередного тура студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Подробности в репортаже анжелик Садыковой. 6 декабря в спортивном комплексе «Уник» состоялся очередной матч студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди женских команд. На сей раз соперником КФУ стал Казанский национальный исследовательский технологический университет. По жеребьевке КХТ совершает первую подачу и открывает счет. В начале первого сета лидерами оказались гости. КФУ проявили неосторожность при подаче, отправив трижды мяч в тем самым позволив соперникам выбраться вперед. В середине первой партии спортсменки КХТ начали уставать, ведь в отличие от федерального у них не было Замены. Упадок сил противника позволил КФУ сравнить счет и выйти вперед. Партия завершается со счетом 25-19 против КФУ. В протяжении второй партии счет был практически равным, и только под конец команда КФУ смогла проявить свой характер, вырваться вперед на 4 очка и вновь одержать победу со счетом 21-25. Третья партия с самого начала КФУ лидирует и наносит мощный удар в незащищенную зону противника. Несмотря на то, что девушки КФУ уже вели счет 2-0, команда КФУ не собиралась даваться. К середине партии Технический институт догнал своих соперников, но были баллисты, которые были сильнее в технике подачи и защите. Так третья партия завершилась со счетом 25-16. Соперника мы уже не первый год играем, и обычно мы выигрывали их с легкостью, играл запас наш, как говорится. Но в этом году мы заметили, что они прибавили, начали доставать мячи. правилась наша игра, потому что играли на расслабоне, так скажем. Вот, но в конечном счете мы их добили, выиграли, и слава богу. Сборная КФУ одерживает очередную победу в чемпионате нового сезона 3-0. Спортсменки федерального не первый раз показывает высокие результаты и красивые игры. Анжелика Садыкова, Амаль Тимиров, Неделя спорта. Теперь о хоккей. Сборная студентов склестнулась со сборной ветеранов Акбарса в матче за Кубок Открытия Единой Хоккейной Лиги. Все это происходило в рядовом комплексе Зеланд, куда я отправилась Екатерина Гусева, чтобы сейчас подробно нам обо всем рассказать. 4 декабря в ледовом комплексе Зеланд прошло открытие единой хоккейной лиги. В Первый игровой день состоялся розыгрыш кубка открытия за право стать обладателем которого роль команды студенческой хоккейной лиги и ветеранов хоккейного клуба Барс. Церемония открытия кубка началась с лазерного шоу, а также с появлением российского хоккеиста Даниса Зарипова, чемпиона мира и прекратного обладателя кубка Гагарина, который произвел стартовое выбрасывание. Сборная студентов с самого начала завладела инициативой, и в ворота ветерана влетела первая шайба, которую забросил Артем перо Казалось бы что молодость возьмет верх над опытом, так как студенческая сборная вела себя достаточно активно. Ребята были намного быстрее своих соперников. Однако ветераны Акбарса не собирались сдаваться. Они позиционно атаковали, и Дмитрий Короткин забросил ответную шайбу. Так закончился первый период. Конечно, ветераны Акбарса сильные и опытные соперники. Но и в студенческой сборной много перспективных игроков. Во втором периоде студенты усиленно оборонялись, но это не позволило оставить их ворота нетронутыми. Еще счет составил 2-4 в пользу ветеранов. Линия атаки сборной ветеранов Акбарса стала часто входить в зону сборной. Студентов. Но иногда спортсмены студенческой сборной выходили один на один с вратарем, который успешно отражал опасные контратаки. В третьем периоде у хоккеистов сборной студенческой лиги было достаточно шансов вырваться вперед. Они часто атаковали, в зону, активно работали у бортов. Однако, несмотря на все предпринятые попытки, так и не смогли не сравнять счет. И на последних минутах ребята пропустили шестую шайбу. Данная игра показала как сильные, так и слабые стороны противников. В итоге сборная ветеранов от победила спортсменов студенческой лиги со счетом 4-6. Игра была довольно для зрителей интересной, я считаю. Ребят, молодцы, студенты, они показали такой достойный хоккей, я считаю. У них не хватило э, в чем в основном в реализации своих моментов. Моменты были, но реализовывать их еще надо. Катерина Гусева, Софья Чугунова, Неделя Спорта. Завершается турнир бои по правилам Татнефти Арены. 7 декабря на арене Ледовой Арены встретились лучшие из лучших. Кто стал победителем турнира, расскажет. Виктория Степина. Все любители бокса, уайтай и кикбоксинга ждали этого полгода. Чемпионат мира по правилам ТНА. Финал. 7 декабря в Татнефте арене представители России, Дании, Узбекистана, Сербии и Нидерландов боролись за чемпионский пояс и кубок Татнефти. Борьба началась с легкого дивизиона, а именно с боя Владислава Украинца, российского бойца и бойца из Дании Асуйка Юсефа. С первых секунд оба оппонента начинают атаковать друг друга. Благодаря преимуществу Асуйка в росте он не допускает к себе украинца. Используя неразрешенный приемом. Датчанин проводит тейкдаун против российского бойца. Украинец пытается предотвратить попытки своего противника, но уже к концу первого раунда оказывается на насилие трижды. В перерыве к Владиславу подошел приглашенный гость Денис Лебедев и дал советы, воспользовавшись которыми, во втором раунде украинец вбил в канаты Асуйка Юсефа. Третий раунд прошел примерно на равных, но в четвертом было видно, что Владислав устал, чем и воспользовался и его противник. Как итог, заслуженный кубок татнефти и чемпионский пояс отправляется в Данию. В чемпиона в среднем весе до 80 килограмм в схватке встретились Шер Мамазулов, Узбекистан и Люба Ялови, Сербия. Все три раунда прошли в напряжении. Ялови пытался вывести своего оппонента на эмоции, тем самым навязывая свой ритм боя. Но техника Шера оставалась безупречной. Бой переходит четвертый раунд, где Шер методично накидывая удары, вырвал себе победу. По итогам встречи Мазулов защитил свой титул, завоеванный им еще в прошлом году. За чемпионский пояс и Кубок Татнефти в тяжелом весе встретились Игорь Дармешкин, Российский боец и Фабио Костелло, спортсмен из Нидерландов. Первый раунд фаворитом был Игорь Дармешкин. Жесткий прессинг сказался на Фабио Костелло. Нидерландский боец получил два предупреждения за захваты, а они в боях по правилам ТНА запрещены. Судья приостановил бой и объяснил тренеру и бойцу, что следующее замечание может повлиять на исход боя не в лучшую сторону для Фабио. Во втором раунде замечания полетели в сторону Игоря, однако все обошлось. Второй и третий раунд были плотными, хорошие хайкики со стороны Фабио, отыграя по-прежнему жесткий прессинг. Ни нокдауна, ни нокаута за все три раунда зрителям увидеть не довелось. Благодаря этому четвертый раунд, который стал решающим, Фабио Костелло пробивал защиту Дармешкина, что и повлияло на итог. Чемпионский пояс и Кубок от нефти в тяжелом весе в этом году уезжает в Нидерланды. На этом одиннадцатый сезон боев по правилам ТНА завершился. Следующий начнется в феврале 2019 года. Виктория Степина, амальтимиров Тимиров, Неделя спорта. Итак, мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас мы будем говорить о финале Кубка Казанского Федерального Университета по мини-футболу. И в студии у меня сейчас сидит главный судья этого мероприятия Максим Гаврилов. Максим, тебе большой привет. Привет. Ну что ж, турнир подошел к концу. Поздравляю тебя с этим турниром. Оценка. Спасибо за поздравления. Оценка турнира 4 с плюсом. Почему зам... не 5? Замечательно все прошло, но всегда есть куда расти, поэтому я думаю, идеальный турнир у нас впереди. Но если смотреть, что это турнир первый для, в прямом эфире, который прошел, то, конечно, можно поставить пятерку. Но так как я оставляю пространство и для нас, и для вас, и для ребят, для повышения качества турнира, я ставлю 4 с плюсом. Хорошо. Перейдем непосредственно к финалу. Институт физики против юридического факультета, счет 3-1, физфак становится четырехкратным обладателем трофея. Ну, что сказать. Финал выдался, наверное, пожалуй, лучшей игрой на турнире, стал такой лакмусовой бумажкой. Зрители, трибуны, много болельщиков, плакаты, руководство и факультета юридического института физики присутствовали на матче проректор и Команды тоже показали красивый футбол, достойный футбол. Каждый играл свой футбол. Физики старались отсидеться грамотно в обороне и грамотно использовать свои возможности в атаке, что они, собственно, и сделали, забив три мяча. Причем достаточно грамотно. Можно вспомнить второй мяч, отбор на свои половины поля и прекрасный удар Айназа Харматулина. У Юрфака же... Не знаю, возможно, сказалось некое волнение, потому что удары все-таки были, их, бы, их было достаточно много, но им не хватало точности. Если вспомнить предыдущие стадии турнира, у команды юридического факультета, факультета эти удары были гораздо точнее. Можно вспомнить блестящие дальние удары Ильдара Халиулина. Вот к фи финале у него удар не пошел, и поэтому так, 3-1 физики выиграли и действительно показали себя сильнейшей командой на выиграл Выиграла самая достойная команда. Тебе большое спасибо за такой прекрасный турнир. Спасибо большое спасибо за интервью. Освещение. Это было действительно круто. Я надеюсь, мы дальше продолжим также сотрудничать. Взаимно надеемся. Друзья, у меня в студии был Максим Гаврилов, главный судья Кубка Казанского федерального университета по мини-футболу. Максим, тебе еще раз большое спасибо. Спасибо, всего доброго. Сейчас небольшая информация, затем завершаем программу. Итак, друзья, важная информация. Начнем с первой. Голосования на лучшего спортсмена месяца у нас продолжаются. В группах появляются новые голосования за июнь, за июль, за сентябрь, октябрь. Так что переходите по ссылке, которую увидите сейчас на экране. А также в описании для тех, кто смотрит нашу программу на YouTube. И еще одна важная информация. 25 декабря в 16.15 подключайся к нашему прямому эфиру программы Неделя спорта. Если ты желаешь прийти к нам на программу, то заходи в группу ВКонтакте, где можешь записаться к нам на программу, чтобы мы тебя пригласили к нам в шоурум. На этом все. 20... 83-й выпуск программы подошел к концу. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.